друзья, всех, кто смотрит данное видео. Оно будет сегодня касаться настройки программы. А, в основном это будет Poker Room Poker Stars. И, а, вчера я гулял по просторам интернета и находил такие вот комментарии, как а, в том плане, что люди нуждаются вот в первой настройке. А, спрашивают, были вопросы. А, данное видео мое это второе по настройке программы. Ну, первое видео оно такое с налета у меня получилось. В принципе, там некоторые моменты я объяснял, но тем не менее. Все равно у людей появляются вопросы, как можно более подробно бы рассказать о, о настройке Покер Рум. Так, и давайте вот, в принципе, приступим к просмотру, то есть, как это происходит. Вот я переустановил компьютер, в принципе, вот у меня новая операционная система, и вот сейчас я буквально буду устанавливать программу Poker Stars. в принципе, и в других румах я не играю хотя меня раньше как-то лет пять назад приглашали э, ну так я понял раскручивать покер э, рум так сейчас сейчас мы найдем ну я так отказался в принципе у меня немножко другие интересы тут так программы э, вот у меня такие вот есть две программы это на реальные деньги и условные деньги то есть если люди как сказать начинающий, то я рекомендую, конечно, сначала поиграть на реальные, на условные деньги, попробовать себя, изучить покерные комбинации, посмотреть, как все это происходит, как играют другие игроки, и в последующем, если вам это понравится, устроить все, вы можете перейти на реальные деньги, как, в принципе, получилось у меня. Но данное видео, в принципе, оно направлено на новичков, более уже игроки с опытом, я думаю, что они уже знакомы со всем этим. Ну а мы, в принципе, приступим и начнем мы сначала, давайте, с условных. В принципе, не проблема скачать установщик. У меня будет ссылочка под видео, где можно, в принципе, будет скачать не только Покер stars а и другие Покер Room, которые, в принципе, вам будут подходить или там нравится или вам будет их рекомендовать кто-то. Ну а я, как повторюсь, играю только на PokerStars в принципе, в основном, хотя, говорю, как меня, вроде, предлагают на другие покер зовут. Так, здесь мы принимаем э, условия и нажимаем установить. Но ну, здесь, в принципе, совсем можно соглашаться. Нет здесь таких вирусных программ, там, всяких браузеров. То есть, все, в принципе, нужно. И нажимаем установку. Э, всегда программа будет вот э, с таким красным сердечком. Такой вот, как пика такая красненькая. Так, вот у нас, в принципе, она уже сейчас вот отобразилась на рабочем столе. Ну, идет вот загрузка файлов. Сейчас давайте все это будем дело смотреть. Ну, обычно это занимало как несколько секунд. Это в зависимости от скорости, наверное, интернета вашего. Сейчас посмотрим, как... Программа обновляется постоянно, то есть у вас должен быть подключен интернет всегда. На реальные деньги я в принципе сейчас играю постоянно, а на условные фишки, ну я так скажем начинал и играл, я не знаю там сколько-то может быть, я не помню сколько, но наверное месяца три я точно играл. А, то есть это начиналось с тысячи фишек и где-то до 160 тысяч фишек я добрался, но это не в том плане, что я там по 10 тысяч играл и вот там 160 тысяч у меня стало. Нет, я играл постепенно, как говорится, по банкролу, по маленьким, скажем, ставкам, и вот именно осваивал этот покер. Так как я действительно не умел играть, я не знал представления о картах, и, в принципе, вообще я ничего об этом не знал. То есть я вот начинал изучать, и начинал, как я повторюсь, с условных денег. Давайте, наверное, сейчас я на паузу поставлю, потому что это немножко загрузка у нас идет долго. Друзья, вот у нас, в принципе, произошла установка программы и у нас э, сразу вот так, такое вот окошко. Добро пожаловать на Покер Stars. Здесь Даниэл Ингриану. Вам Буд. будет э, помогать во всем, да, если хотите больше узнать о клинице программе и ее возможности использовать панель подсказок. Так, ну, в принципе, я сейчас постараюсь пробежаться. Значит, условные деньги. Здесь, в принципе, у нас уже на русском. Давайте нажмем вход и... Ну, вы должны сначала зарегистрироваться, соответственно, в ней, я думаю, что понимаете, да? Но я уже зарегистрирован, поэтому я просто ввожу свое имя пользователя. Имя пользователя и пароль. Нам надо будет тут вводить. Так, вот я, в принципе, вошел, и у меня сразу здесь вышло такое вот окно условия использования программного обеспечения PokerStars для игры в покер. И здесь вот обращаем ваше внимание. Так, ну, в принципе. А, ага, значит, на условные фишки у вас будет PokerStars.net. А на реальные фишки у вас PokerStars.com будет. Поэтому обращайте внимание вот на то, что находится после точки, чтобы вам, в принципе, не перепутать. такой установщик вы скачали. А, Но ну, здесь, в принципе, я везде согласен то есть в принципе покерсарс такой надежный скажем партнер в плане зарабатывания денег и скажем такой точностью и правдивости так сейчас мы это принять нажимаем так здесь у нас идут рекламы новости часовой пояс изменен давайте закроем да и вот на данный момент так часовой пояс изменен во время вашей прошлой системы Так, сейчас у меня... Ага, вот время, в принципе, поменялось. Московское время 9.19. В принципе, сейчас, я думаю, что мы пройдемся немножко здесь. И перейдем потом а, к установке на реальные деньги. Значит, это вот у меня условные деньги. Так, баланс скрыт здесь можно. Баланс открыт. Так. Все игры... Так, ну здесь вот, ну, какие безлимитные холды, он, он уже, в принципе, поставлен. Можно выбрать а лимит Амаху под, под лимит, без безлимит, пятикарточный с обменом. Так, ну это все будет, здесь можно ставки, какие вы играете. но ну, в принципе, можно, ну, условно, играть и по большим ставкам, кому как нравится. но лучше, конечно, начинать как, все по системе, как говорят. Так, также есть здесь зум-столы, сетингу, спины. Ну, это все вот таким образом на условные деньги. Но, в принципе, программа на реальные деньги не сильно отличается так, вот такой вот оболочкой от условных денег, поэтому, в принципе, вот она почти похожая. Так, ну. Здесь настройки тоже, в принципе, но мы сейчас это будем устанавливать на реальные деньги, да? И там, наверное, я уже буду более чуть рассказывать. А здесь я просто хотел показать, как выглядит установщик на условные деньги, что здесь избранные. Друзья, пробежался немножко по программе на бесплатные фишки. Как вот видите, написано здесь зеленым бесплатные фишки. В принципе, ничего такого сильного отличия я не увидел от программы на реальные деньги. Поэтому я предлагаю а, приступить к установке программы PokerStars на реальные деньги. Там, в принципе, уже я буду подробно объяснять, а, что и где находится, и как, в принципе, можно под себя будет удобно настроить программу. А мы переходим к установке программы на реальные деньги. Здесь у меня вот второй такой весь установщик. И давайте нажмем на него два раза. В принципе, здесь то же самое. Нажимаем Принимаю условия личного соглашения и также нажмем Установить. И у нас пошла установка. Поставлю на паузу. Установится, потом мы продолжим. Так, ну что, хочу поздравить. У нас настройка программы установилась. И я вот смотрел в чем отличие двух ярлыков. И вот на условные деньги, как я уже говорил, у вас здесь будет после точки PokerStars стоять net. А на реальные деньги у вас будет просто значок PokerStars. Давайте приступим, открываем PokerStars на реальные деньги, нажимаем вход. Uh, в принципе изначально uh, mm -hmm. можно поставить на русский здесь вот стоит, но здесь есть вот так, сейчас настройка, но это мы потом пройдем, здесь можно на разный язык, который вам будет удобен поставить так, давайте сейчас зайдем сначала, в принципе вот продублировалось у меня, в принципе, возможно от Pokestars.net, от условных денег и нажимаем вход так, да, вот у нас получилось тут выходит изначально рекламы программы покер stars посмотрите ну а мы в принципе приступим установки то есть настройки программы так балансу скрыт да так начнем ну изначально Давайте поставим, определимся с игрой, что мы будем играть. Здесь вот есть виды покера. Но я играю безлимитный холдом. То есть можно здесь поставить все. Кстати, здесь есть больше игр. Можно вот оставить только холдом. Но я играю безлимитный холдом только поэтому. Ставлю галочку здесь и жму готово. Так. Дальше мы выбираем размер ставок, по каким ставкам будем играть, то есть какую сумму денег мы можем поставить за вход на турнир. Но я играю в микротурниры, это у меня до 5 долларов в основном, поэтому ставим, ставлю галочку вот на микро и тоже жму готово. Так, размер. все, Здесь размер столов. 1 на 1 1 столовый только то есть сколько столов и играете свой диапазон минимум максимум я в принципе поставлю все так скорость это скорость это время повышения ставок блайндов то есть они постоянно растут, вот турбированные, например, если вы поставить турбо, то у вас, в принципе, в течение около трех минут это было, у вас будут расти блайды. Ну, гипертурбо быстрее турнир будет проходить, соответственно, по времени он у вас тоже будет быстрее идти. Ну, я играю в обычный или медленный, ну, турбо, в принципе, я оставлю все здесь. Бывает, я играю и турбо, и гипертурбо, но в основном это обычные турниры. Это 5-7-10 минут рост блайндов. Так, идем дальше. И, ну, здесь что? Здесь виды турниров, которые вы, в принципе, предпочитаете. А, ну, я в последнее время играю 50-50. Поэтому выберите вы сами себе вот интересные турниры с наградами забивание тоже бывает играю так сателлиты, сателлиты это в принципе игра на получение билета так, ну я пока ставлю 50, вы поставите себе как вам удобно И здесь видите тур турбо, гипертурбо так, подтверждаем, готово. И скорость я вот здесь ставлю вот обычный. У меня, в принципе, все гипертурбы, они уходят. Остаются обычные турниры, где вы можете посмотреть вот в лобби турнира. Так, рост блайндов, так, структура. Вот, по 6 минут будут расти блайнды. Блайнды. Так. Так. Сейчас мы, например, выберем гипер-турбо. Посмотрим разницу. Лобби. Если там было 6. Так, структура. То Здесь, в принципе, уже по 3 минуты. И игра ваша будет идти быстрее. Поэтому, э, кто хочет быстрый темп игры, ставьте гипер или турбо. Так, я оставлю на обычном так, ну я думаю в принципе здесь вот все понятно, то есть определяем вид игры, в которую мы будем играть и пошло дальше настройки именно по данному виду покера значит кэш игры то же самое мы выбираем что мы будем играть ставки микро низкий, здесь видите он сразу меняется средние, ну и так далее. Так, ну я так в принципе для показа поставлю микро. Так, игроков за столом тоже вот можно определить, например, хедзап. Так, микро, наверное, хедзап, наверное, не играет. Да, вот тут на низких, принципе, хедзап уже есть. Это 1 на 1. В принципе, читайте литературу. Рекомендую читать про все это, как играется до 1 на 1, как играется когда 10 человек за столом вот есть 6 макс принципе тоже так вот интересные тактики и стратегии игры за столом нашей человек вот, вот здесь будет показано вы можете сесть здесь если места свободны а, можете поставить галочку и потом последующему окно уже это выходить не будет Так, значит это кэш это кэш значит это на Реальные деньги, это те деньги, которые вы берете сразу за стол и начинаете на них играть. Вам предлагается сумма за стол, которую можно взять. Так, ну, например, мы хотим здесь... Так, что такое, давайте демонстрируем. Так. Занять очередь здесь занято. Вот здесь что занять очередь. Так, вот играть, да? А, здесь э, евро, у меня доллары. Сейчас, а ну ладно, настроим валюту. В принципе, тоже на ваш выбор. Сейчас мы все это перейдем. Зум-турниры. Здесь вы можете выбрать боины, на которые хотите играть, и нажать играть и вам сразу стол. образится. стол сетингов. Турниры это в принципе на несколько человек. Как правило, 10. Спины здесь на троих. Такими пятиминутные минутные турниры. Где, в принципе, можно, как в плане лотереи, заработать. Вот, к примеру, до 2. за 0,25 центов вы можете выиграть до 2,5 тысяч долларов. Так, пудрап. Новый КО. А, но здесь тоже вы можете выбрать боин, турнира, вход. За сколько вы собираетесь, это будет стоимость билета стоить. И в последующем, если в кэш вы играете сразу на деньги, и вам сразу деньги, как говорится, на столе выкладываются, то... В турнирах вы покупаете билет, стоимость, так, стоимость там 3, 5, 10 долларов, и потом в последующем вам выдаются фишки, и если вы попадаете в призовые места, вам уже от количества фишек идет награждение в виде, денежных, в виде денег. Так, ну давайте мы перейдем к в турниры. А, ну, я, в принципе, играю в турнир в основном. Безвенитный холдом. Приол, вот микро мы поставим. Здесь скорость, опять же, я говорю, как вы хотите. Быстрее, чтобы турнир проходил или медленнее. И здесь выбрать обычный, сателлиты, избранные, частные, региональные, да. Так, что дальше? Ну, вот, в принципе, самое так интересное, это вот здесь, в настройках. Дальше пойдет. Значит, начнем Сначала данные учетной записи, здесь в принципе все будет о вас, дата рождения, местоположение, так. Язык. В принципе, если вы играете с программой Hold'em Manager, то там рекомендуется установить английский язык, так как программа не будет работать. Здесь можно вот язык интерфейса, предлагается вот английский поставить. И не забываем нажимать применить изменения. Сейчас вот у нас, вот как вы видите, все на английском. Давайте переставим на русский, чтобы нам было более понятно, что у нас здесь происходит. Так, тоже Apple согласны. Сейчас поменяется язык. Так, часовой пояс тоже желательно поставить, но у меня немножко тут на час время Отстает это, в принципе, я потом переставлю. Так, звуки, если вам нужны звуки. Вот так я вот на 50, наверное, поставлю. Если вам нужны звуки, то оставляйте. Если не нужны, то можете вот все это подключать. И нажимать, опять же, применить изменения. Так, конфиденциальность. Не показывает меня в поиске игроков. То есть, в принципе... Так, давайте показывать это я все оставлю а, поиск игроков в принципе если игроки хотят получить на вас информации другие то они в принципе могут вас так сказать пробить а, по программе и увидеть а сколько столов вы открываете с каким боиным вход вы играете и так далее поэтому Uh, у меня здесь стоит галочка, что, в принципе, не дает узнавать про меня. Так, настройки информационных сообщений. Ну, вы выберите какие сообщения вы хотите получать. Ну, в принципе, мне интересно сообщение по покеру, по казино мне не интересно, поэтому здесь оставлю. Такой красный шарик и нажимаю применить изменения. Дальше. всегда конвектировать валюту автоматически без подтверждения, Если я так понимаю, если вы хотите на евро играть, то она у вас будет делать переход. В принципе, я всегда играю за доллары, поэтому у меня такой проблемы нет. Так, вот в игру или размещение ставки. А, Но ну здесь, если вы нажимаете галочку, то, в принципе, те валюты, которые у вас есть на счету на программе PokerStars, stars они будут автоматически без вашего подтверждения. То есть вы здесь уже подтверждаете, чтобы согласны с этих. И она будет конвентирована в ту валюту, на которую вы собираетесь играть. Так, лобби. Лобби. Вот внешний вид стола, в принципе, Показывать игры казино, включить. Так, ну, здесь, в принципе, можно все оставить. Шрифт, текст, в принципе, тоже я никогда не менял. Цвета турниров тоже можно оставить. Так, внешние стола, вот тему Тему я, в принципе, менял. Здесь очень много тем разных, которые вы можете на свой выбор. Изначально темы несколько тем установлено. А в последующем уже вы можете установить понравившую вашу вам тему и нажать установку. Вот, вот видите, здесь такая тема не установлена, в принципе, тоже там несколько секунд, ну, может минут. Если бы все быстро было. Так, ну а мы сейчас я поставлю под себя изначально, потом я уже в процессе турниров буду смотреть, какая тема мне больше подходит. И нажимаем применить. Окей, жмем. Так, стол. Что у нас будет происходить здесь за столом? Так. А, видно, здесь у меня уже сохранились немножко старые настройки. Единственное, что здесь я вот убирал, это показывать размер ставок. Я здесь галочку снимал. Остальное все оставалось прежним. Так, карта здесь тоже можете... Здесь, в принципе, ничего не надо менять. Здесь тоже оставляем. Так, стол. Еще раз перейду. Так, здесь я, я готов. Где-то было... Так, тему мы поставили. Стол, стол, стол. Так, карты. Анимация. Если вам нужна анимация, тоже можете что-то здесь изменить. Но, в принципе, у меня все остается как здесь. вот а, Любимое место, тоже такая интересная настройка. То есть... Я всегда настраиваю то место, где мне бы хотелось сидеть за столом. Это вот здесь внизу. И как по мере того, как будут столы меняться, есть МТТ-турниры, где много столов. Вас будут постоянно пересаживать по мере освобождения игроков. И вы автоматически будете размещаться, что удобно, чтобы вас сразу так не искать. А вы уже будете знать, где вы будете находиться. Поэтому тоже так вот рекомендую вам это отметить и... В конце нажать, принять изменения. Так, окей. Идем дальше. Объявления. Здесь я тоже убрал галочки, так как они мне мешают. В принципе, если какая мне информация нужна, я всегда найду. А здесь будут разные объявления, какие турниры предстоящие. Намечаются там и всякое прочее. Поэтому я галочки снял. Во время игры. Тоже сбрасывать проигрыш руку. Здесь все остается. Ползунок вставок Здесь вы можете настроить большой блайнд. Минимум. Максимум. Так, открываем второй борт. тоже я здесь не трогаю. Заметки. Тоже все в прежней. Горячий клавиш. Но здесь я играю много столов, поэтому э, мне надо переключаться с одного стола на другой. Я пользуюсь горячими клавишами. В принципе, удобно. Сейчас. Значит, у меня переключена следующий стол, клавиша Z и нажимаем добавить. Ага, они уже добав, добавлены. В принципе, уже есть у меня здесь две горячих клавиши. Вы можете себе тоже это сделать, если вам это нужно. Игра за несколькими столами. А, вот здесь вот галочку оставлю. Автоматически нажимать я готов. Там дается 20 секунд, вроде как, я помню и. Или после того, как люди нажмут я готов или после течения 20 секунд вы автоматически будете уже в игре начинать играть так дополнительно здесь в принципе тоже можете отключить на электронную почту вам будут приходить письма, могут не приходить если вы как захотите так нажимаем подменить. баи на тоже здесь с этим делом аккуратно автоматически боин, то есть, когда, если вы выбыли из турнира, есть такие турниры, где вам предлагается повторно войти в этот турнир, и у вас программа будет автоматически вас запускать в этот турнир, поэтому здесь я, в принципе, сам нажимаю, надо мне зайти в турнир или нет, без авто боина то есть я не пользуюсь этой вкладочкой, но как я говорю, это все на ваш вкус здесь историю раздач будет сохраняться здесь можете отметить сохранить мою историю раздач отметить например сколько дней там будет она храниться она удобна в том плане если вы играете с какими программами Holdem Manager или вот Poker Tracker но это в принципе такие более продвинутые программы итоги турниров тоже можно сохранять размещение раздачу тоже можете выбрать сети для размещения тоже можете отметить в принципе оставить все без изменения. и вот тоже расположение столов я пользуюсь так мои расположения то есть у меня в принципе здесь они еще не настроены но я пользуюсь этой вкладкой и настраиваю расположение столов как мне удобно так таблица лидеров тоже оставлять можно без изменений, но в принципе, по настройке программы, как у вас будет выглядеть за столом, вроде бы все я так рассказал. Так, что еще? Что еще? Здесь у вас вот мой старт будет отображаться, сколько у вас подарков, сколько турнирных билетов, турнирные деньги, если вам перечислили их, они будут здесь... Сколько бесплатного вращения и вот Star Coins, это сколько у вас таких условных монеток есть, где вы можете зайти в магазин и приобрести э, на эти условные, скажем, монеты какие-нибудь себе предметы брендовые, такие, скажем, покер, от PokerStars. Здесь есть выбор, ну вот э, сереньким горит, пока что я еще это не могу получить, так как у меня недостаточная сумма, а черным это вы уже можете свободно покупать. Нажимать здесь вот купить, и у вас снимется определенное количество монеток. Ну, здесь посмотрите, что вообще есть. Также вы можете покупать билеты на турнир. Так, денежные награды, мгновенный бонус, ну, в принципе, тут вот, вот посмотрите есть и есть смысл как сказать копить так как у других людей вы это не увидите как только на игроках покер stars но это вот магазин магазин покера поэтому так закроем его что еще что еще так, ну есть задания, в принципе, тут сбоку можно проходить задания, тоже получать дополнительные награды. 12 активно, но я сейчас как-то выиграю раздачу с Тузом. В качестве закрытой карты получите белый туз из пазла. Здесь будет задание написано и сколько вот у вас тузов, например, открылся, так думаю, и будут награждения идти. Таблица лидеров сервис. Так, есть вот справка, где вы можете обратиться в службу поддержки. В принципе, тоже хорошая вещь. Если что непонятно по программе, то, в принципе, можете писать. Они всегда вам ответят. Так, новости. Школа. Научитесь играть в покер тоже, в принципе, здесь. Нужно будет подтвердить ваш пароль и войти в школу в принципе, тоже рекомендую для начинающих игроков так ну вроде бы друзья все по настройке программы поэтому буду очень рад если вам помог пишите в комментариях если где-то что-то непонятно стараюсь ответить на ваш вопрос если буду знать так ну здесь так, ну вот вроде бы и все. Спасибо за внимание. Приятного всем просмотра. Играйте в покер, учитесь. Помогайте друг другу. А мы увидимся в следующем видео.